Как говорится, понедельник день тяжелый. Конечно, в зомби-апокалипсисе непонятно, какой сегодня день, но надеюсь понедельник. Потому что по понедельникам приносят пряники и, похоже, уже несут. Чела, где мои пряники? Я думал, ты мне пряников принес. Жесть. Обидка. На улице уже закончился дождь, и зомби, которые ломились ко мне в дом, были немного в напрях. И я выбрал самый необдуманный путь из всех этих путей. Всего, что можно было делать в этом двухэтажном доме, я выбрал... И камни вниз, не с крыши дома. Ладно, пошутил! Ну просто стало скучно. Че так мало зомбаков? Да, вот этот. Залезть в этот дом было очень-очень большой ошибкой в моей маленькой и скромной жизни. То есть... Пошел вон, да пошли вон! Не пизда. Что ты нахрена хрена его за Вообще, я не самый ярый э, противник гачи тусовок, но эта гачи тусовка была полностью направлена на меня. Ну и плюс там были люди с пёздами, так что как бы какого хуя. Э, и мое было дело бежать. Бежать! <соц> Остается только бежать! Но вечная беготня может привести к осложнениям, потому что кровотечение — дело опасное. Я умер! Три дня, 16 часов. Давай смотреть, связка ключей, а здесь нихуя. Странно это все, не правда ли, Дэнни? <свистит> Второй раз я оказался в каком-то очень маленьком городке, и изначально я подумал, что это только плюсы, ведь маленький город, мало зомби. Полазив по домам и не найдя снова ничего интересного, я решил вернуться в свой стартовый дом, который а, уже был оккупирован зомби. Я понял, вас уже здесь, вы оккупировали уже мой дом, типа, да? И мною было принято отчаянное решение найти дома получше, в которых будет получше лут, или хотя бы будет он вообще. Помните, я думал, что в маленьком городе будет мало зомби. Так вот, я никогда в жизни так не ошибался. Вы чё, блядь, телепатии? Владеете, что ли, не Непал? Я вообще скоростной. Ой. Знаете? Знаете, у меня есть вопросы к создателям игр, к съемке в кинематографе. Почему так много зомби? Реально, в этом городе две человек населения и... На каждый дом приходится по 5 зомби. Когда ты убиваешь этих зомби, они как будто возрождаются. Это в играх мне никогда не нравилось. Но что поделать? Телепатические силы, блядь, есть пиздец. Здесь в городе столько зомбаков не было! Откуда настолько, блядь? Ой, в городе столько людей не было сколько здесь зомби ой блядь, в полях стоят здрасте а здесь еще А, нет, футбольное поле блять еще я понял я все понял я вас услышал я вас понял блядь. вы здесь футбольчик играли извиняюсь что потревожил блять да вы отовсюду просто походу прете да Немного побегав по дороге и поубивав зомби, я обнаружил то, о чем даже мечтать не мог. Заправку с кучей машин. Давай заводись, глупая! <крыл> У, поехал. <свист> О, блять, я что-то убедилась-то сильно <свист> О, да Я езди Я езди в этой игре. Ух Получи, да. И вы тоже У меня бензина немного, так что, ребята, давайте... Насколько бы мое удовольствие от езды на машине не было велико, я понимал, что это продлится недолго, потому что от бензина осталось очень мало. Именно поэтому мною было принято решение уехать от этой толпы зомби куда-нибудь в лес или около того, чтобы там попробовать выживать. Сегодня я в роли Виндизеля. Тихо-тихо. На глазах почему-то рибит. В этот момент я увидел маленькую дырку в заборе, через которую, скорее всего, мог пролезть. Я думал, там какой-либо завод, и я смогу найти что-то типа стройматериалов или э, чего-то по типу этого, но вместо этого я нашел... Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. Захожу вот сюда. Опа, никого нет. Че здесь? Стройка? Лесопилка! У, -у, у Лесопивка! Как таковой, сама лесопилка мне мало что дала. Но вот парковка рядом с этой лесопилкой дала мне достаточно многое. А если быть точнее, контейнеры на парковке. А я могу это открыть? Вот тебя. Ну? Нет. Опа. Куча ящиков. Лопата. Вау! что, дробовик? Так, смотрим. Лопата. Коробка гвоздей молоток. Ой, молоточек. И патронов мало, да? На дробовик. Меня. Маленькая поправочка. У меня абсолютно нету патронов на дробовик. Как-то так. После залутывания этих ящиков я решил вернуться к машине и скинуть в багажник все, что нам не надо. По крайней мере на момент лутинга. По приходу к машине я открыл ее багажник и случайно увидел там сумку. А если быть точнее, то две средних сумки. О, ма, А Хочу их две. Я могу взять взять дополнительную руку? У меня две сумки по 20 килограмм. Чел. Да нет. Мне кажется, мы с тобой, блядь, теперь как титаны, нахуй. Но все равно дробовик я ложу вот этот. Переложив все, что можно было в багажник, я решил пойти в лес, подобывать палок, листвы, ягод, может чего-то еще... Но к сожалению я абсолютно не знаю, как это делать, и поэтому просто нажимал кнопку собирать, и оно ничего не собирало. Я по сейчас не понял, как это делать. Ага. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай выживальщики, что? Чем мы собрали? Камень есть? Нихуя нету, слушайте. Собрать. Материалы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-моему, я нихуя не собираю. Спустя продолжительное время при собирании а, разного, разного рода нихуя. Я решил все-таки вернуться в город, потому что мой персонаж уже соскучился. пока ему было скучно, видите ли, в лесу. Он проголодался, и все-таки для дальнейшего развития мне а, нужен город был. Зная про гигантскую толпу зомби около города, я решил скинуть машину и передвигаться пешком, потому что а. бензина у меня мало, б. машина уже полураздолбанная и в все-таки я не хочу собрать весь город около этой машины. И я выдвинулся с целью... Опять дойти до заправки Потому что там есть и продовольствие И возможно Канистра с бензином Собрав всех зомби Которых только можно было собрать Я решил зайти В магазинчик с сладостями Кекс, кекс... Что-то за магазинчик Бакеры. И там нашел пару кексиков, которыми перекусил, и снова отправился в далекий путь покорения мира Project Zomboid. Могу ли я открыть здесь какое-нибудь окно? Я вижу это, я вижу! Хуй спрячете. Опа! Вот это сюда! Вот это дедушки надо. Немного перекусив, я побежал в сторону заправки и. Господи, как я был счастлив в этой машине. Вы не поверите просто. Она была почти что в идеальном состоянии, ну, ровно до того момента, пока я не сел в нее. Сначала я подумал, что в ней мало заправ бензина, но в ней было полный, почти что полный бак бензина. Я был на... просто... наверху облачка. И решить, э, не разбивая машину, доехать до своей таксишки и собрать с нее весь лут. Ну, конечно же, не сразу. Я хотел полукаться сначала, чтобы, блядь, так сказать, приехать туда не с пустыми руками. Но это была ошибка. Тубы на поле, я этому понял. Блядь, только с заправки, чел просто выехал. Такой шоу у нас здесь и все зомби апокалипсис так где-то в этих домах мы живем живели да, -живем, да? Мне было нормально путаться еще вот это было вообще замечательно Ой, я что-то походу траванулся сюда поляна Оп. На секунду я очень обрадовался, потому что я нашел дом рядом с которым почти что не было зомби. Господи, я вот подвохи в играх это конечно круто, но черт, этот подвох был самым хуёвым, что я видел в какой-либо игре. Мада, блять, да вы ещё ванулись? Город модников, нахуй. А вот это окно открыто. О, oh, блядь, здрасте. Видите, я открою вам... Блядь, я не открою вам окно, ладно. Казалось бы, что могло пойти не так. У меня есть сковорода. И это пустой дом. Буквально пустой дом. Блять, у тебя нормально? <свист> беги, чел. Беги, чел! Алло! Зачем ты закрыл окно? Просто беги! Беги, Фарас. Беги! По-моему, сигналка работает нее. Алло, можно? Ты чё сел-то, блядь, куда ты сел, нахуй? Мне буквально некуда было бежать, потому что из всех округи зомби сбирались к этому дому. А поверьте, зомби вокруг ö, этого места было предостаточно. Видите, какая орда, нахуй, топает за мной. Вот, блядь, там пустой дом был. Я такой, ну, бля, ладно, в свой дом, что-то же. Там же ничего интересного небось не будет. А там, блядь, сигналка нахуй была. Нормально ему? Опа! Ха -ха! Изи, блядь, опа, сральник. После этого происходили очень-очень страшные ситуации.